Здравствуйте, друзья! Но одиноче противостоять такому механизму по отбору имущества очень сложно. Поэтому я уже начал делиться накопившейся информацией и знаниями, которыми все же можно и нужно бороться против такого сильственного поглощения имущества.